Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Алла Вишневецкая, и в этом видео мы с вами поговорим о главном соединении 22 -го года. Это соединение Юпитера и Нептуна в знаке Рыбы. И если вы хотите быть в курсе всех астрологических новостей, то обязательно подписывайтесь на мой канал. А также буду благодарна за лайк этому видео. Итак. С 11 марта 2022 года по 11 мая 2022 года мы с вами все будем ощущать соединение Юпитера и Нептуна в знаке Рыбы. Кстати, точное соединение будет 12 апреля 2022 года. И на самом деле это прекрасный шанс каждому из нас вытянуть свой счастливый билетик. И в этом видео мы с вами рассмотрим как Данное соединение повлияет на процессы социальные в мире, как можно использовать эти тенденции лично для себя. А также мы рассмотрим, как данное соединение повлияет на каждый знак Зодиака. Итак, оба управителя знака Рыб будут находиться в соединении. Юпитер — это планета большого счастья. Это считается самая благоприятная планета в астрологии. Нептун это планета нашей мечты, но также иллюзии и обмана. И эти планеты соединяются раз в 12 лет. И таким образом они закладывают цикл, определенный цикл нашего развития на 12 лет вперед. Отличительной особенностью именно этого соединения будет то, что Юпитер и Нептун, соединяясь, будут делать аспекты к лунным узлам. Это говорит о том, что будет присутствовать яркий социальный оттенок тех событий, которые будут происходить по данному соединению. Поэтому в период с 11 марта по 18 мая мы будем свидетелями принятия важных решений юридического характера. В этот период могут решаться важные мировые процессы, мы будем за этим наблюдать. Но также и у каждого из нас предоставится шанс изменить нашу судьбу, вытянуть счастливый билетик. Если говорить о социальных процессах, то во время пребывания Юпитера в знаке рыбы, а также его соединения с Нептуном, люди в принципе будут восприимчивы к идеям глобализации, национализации и будет идти стремление к тому, чтобы объединяться с другими. Но природа этого соединения имеет двойственный характер поскольку данное соединение происходит в знаке рыбы а это двойной и очень переменчивый знак поэтому и события которые происходят в этот период они тоже будто бы будут иметь двойное дно двойной мотив и соответственно мы можем видеть только одну сторону происходящего но другая сторона будет проявлена позже либо мы о ней не узнаем вообще никогда например могут быть заключены важные соглашения между государствами но о каких-то нюансах принятия этих соглашений мы знать не будем но в то же время данные соединения способствуют также обнародованию каких-то тайн информации которая ранее не была доступна то есть то что было засекречено то что было скрыто это все может получать такое общественный резонанс и может открываться эта информация людям в принципе данное соединение способствует тому чтобы власть занималась развитием социальных программ больше заботилась о пожилых людях о тех как, сиротах до да, которые в детских домах находятся а также об инвалидах поэтому по идее на данном соединении должны увеличиться пособие и как минимум внимание к тем нуждается в помощи и поддержке. Также на первый план выйдет повышенное внимание к медицине. Особенно это фармацевтическая, химическая отрасль. И, соответственно, будет финансирование таких моментов, как изобретение новых лекарств и борьба с неизлечимыми заболеваниями. Поэтому, по сути, если вы хотите оформить пособие, получить помощь и поддержку государства, то период с марта по мая 22 -го года подходит для этого идеально данное соединение будет способствовать тому чтобы светская и религиозная власть авторитеты объединялись и в целом такое соединение в знаке рыбы говорит о том что духовная составляющая в двадцать году будет очень сильно развиваться и многие люди начнут больше верить во что-то или в бога или в высшие силы и соответственно вот этот период такого сухого прагматизма он немножко будет отходить на второй план поскольку постепенно знак козерог разгружается и приходит очень сильный акцент на знак рыбы кстати в этот период может появиться даже какой-то духовный лидер во всяком случае люди будут нуждаться в том чтобы кем-то восхищаться кто будет примером для подражания и вполне вероятно что весной такой человек может появиться еще один важный аспект по данному соединению касается темы иммиграции очевидно что многие будут рассматривать вариант переезда в другие страны в этот период и это может быть как такая ситуация когда данная возможность будто бы разблокировалась она становится доступной и это идеальное время для того, чтобы урегулировать законодательство по поводу эмигрантов, а также для того, чтобы вырабатывать документы и легализировать свое нахождение в новой стране. Курортные страны будут массово открывать свои границы, и к тому же э, будут приняты какие-то общие нормы и правила, как можно на каких основаниях можно въехать в эту страну и причем эти правила будут становиться какими-то общими для всех и конечно же в основании будут лежать медицинские показатели к сожалению в негативном варианте проявления данное соединение может давать самого разного рода манипуляции с вакцинами с документами это может давать также массовое зомбирование населения а также Большое количество информации, которая придумана и не имеет под собой никакой подоплеки. Рыбы ⁇ это знак тайн, поэтому Юпитер, с одной стороны, будет давать возможность эти тайны раскрывать и узнавать об этом, но, с другой стороны, он также может и покровительствовать тому, чтобы какая-то информация не просочилась и так и оставалась. Засекреченной. К слову, по данному транзиту Юпитера могут происходить ситуации, когда всплывет какая-то информация из личной жизни, духовных лидеров или лидеров государств, и мы будем смотреть уже на этого человека другими глазами после того, как узнаем эти подробности. Причем очень сложно будет отличить правду от вымысла. Будет сложно определить, или это действительно так, или это какие-то манипуляции. Но, к слову, это может происходить и в жизни обычных людей. Вот такие моменты, когда сложно разобраться, сложно увидеть истину. Но на самом деле это идеальный период для того, чтобы сфокусироваться на своей мечте и идти к этой мечте. И будут появляться силы на то, чтобы реализовать эту мечту, Поэтому важно вот понять, чем вы вдохновляетесь. И именно эта тема сможет помочь вам достичь нереальных высот. Также отличительной особенностью данного периода будет желание вдохновлять других, идти за собой. Поэтому это хороший период для создания команды, для такой работы сообща. В то же время не забываем о двойной природе, знака рыбы и поэтому в любой идее нужно все-таки разбираться и не идти на обум и сейчас на экране вы увидите кто сильнее всего почувствует данное соединение на кого это соединение повлияет больше всего а также мы с вами сейчас рассмотрим как соединение юпитера и нептуна будет влиять на каждый знак зодиака а точнее какие шансы и возможности могут вам встретиться на вашем пути весной двадцать года рыбы соединение произойдет в вашем первом доме это значит что в ваша жизнь вы как личность находитесь в максимальном фокусе внимания и это идеальный период для того чтобы подумать о себе фокусируйтесь на своих мечтах и смело воплощайте их в жизнь это период когда вы можете переосмыслить свое отношение к себе самому к вашему внешнему виду к вашему стилю имиджу и вы можете менять восприятие как вас воспринимают другие люди это период когда вы можете начать в своей жизни что-то новое будто бы перезапустить какую-то тему если вас длительный период времени не устраивало то как вы живете то в этот период вы сможете сделать яркий старт и жить так как вы мечтали раньше главная задача этого периода для вас это масштабировать видение собственной жизни и не зацикливаться на каких-то мелочах старайтесь увидеть объемную большую картину будто бы с высока овны соединение происходит в вашем двенадцатом доме поэтому очень сильный акцент идет на важной духовной жизни, на теме на теме веры в себя, в собственные силы, вопросы доверия к этому миру, темы здоровья также могут быть для вас первостепенными. К тому же очень хорошо на данном соединении решать вопросы, связанные с иммиграцией, документами, переездом, и это будет весьма удачно. Это будет переход в новое измерение, возможность начать новую жизнь, создать что-то вот с нуля то, чем вы будете восхищаться. Также этот период поставит перед вами задачу разбираться в своем поведении и менять это поведение таким образом, чтобы вы могли достичь в жизни большего. И к слову, это эффективный период для борьбы со страхами и зависимостями соединение происходит в вашем одиннадцатом доме поэтому на первый план выходит тема взаимодействия с окружающими людьми тема коммуникации такой групповой работы и деятельности и вы осознаете что объединяя свои усилия с окружающими вы можете достичь больше чем если бы вы все делали в одиночку в этот период вы можете влиться в новую среду это может быть новый рабочий коллектив это может касаться проживания в новой стране, это может касаться создания нового проекта, которым вы будете руководить. Главное, чтобы вот вашей основной задачей стало осуществление заветной мечты и чтобы было очень сильное желание реализовать какой-то важный для вас план. Близнецы, соединение происходит в вашем десятом доме а это значит, что наступает прекрасный период для социальной реализации, для того, чтобы воплощать в жизнь самые амбициозные проекты и планы. Работайте в этот период на свою репутацию и на профессиональный рост. Ваши навыки и таланты могут получить признание, и причем это может быть прям такой всплеск, которого последние 12 лет в вашей жизни не было точно. По сути, в период этого соединения вы будете э, будто бы на сцене, на арене, вы будете в фокусе внимания. И э, главное не брать в это время на себя больше, чем вы можете э, потянуть. Раки. Соединение происходит в вашем девятом доме. Это значит, что вы перестаете зацикливаться на, мелочам, на мелочах и переживать по пустякам. В этот период времени важно научиться масштабировать свое видение жизни, смотреть на те процессы, которые происходят в вашей жизни более глобально, при этом не заострять свое внимание на каких-то деталях. Связи с дальними странами, новыми культурами, со всем иностранным будут способствовать вашему развитию, росту и профессиональному успеху. Особое внимание будет уделяться обучению, образованию. Это прекрасный период для того, чтобы поступить в высшее учебное заведение, освоить новую профессию, повысить навыки в каком-то деле, а также решить важный вопрос, связанный с бумагами и документами. Это может касаться получения визы, вида на жительство, грин-карты. В любом случае это очень значимое событие и подобного 12 лет в вашей жизни точно не было. Кстати, если вам интересна и актуальна тема публикации в СМИ, э, издания вашей книги, то данное соединение тоже будет э, максимально э, помогать реализации подобных планов. Львы, соединение происходит в вашем восьмом доме, поэтому у вас будет шанс получить финансовую поддержку, помощь какую-то дотацию либо от государства либо от ваших родственников но важно научиться не брать слишком много взаймы не жить в кредит то есть нужно уравновешивать вот эти темы что вы делаете сами и в каких ситуациях вы можете обратиться за помощью пришло время воспользоваться теми возможностями которые помогут вам поверить в себя почувствовать себя сильнее и э, сделать больше, чем вы могли бы сделать в одиночку. Кстати, любовные отношения в этот период тоже могут выйти на совершенно новый уровень. Девы, соединение происходит в вашем седьмом доме. Поэтому в фокусе внимания находится тема личных отношений, партнерства, брака, союза. Поэтому старайтесь в период соединения Юпитера и Нептуна находить общий язык с важным для вас человеком старайтесь достичь консенсуса компромисса старайтесь уравновесить ваши желания потребности и найти максимально точки соприкосновения вы будете очень популярны и востребованы в этот период и в плане профессии вашего личного продвижения отношения и сделки которые будут заключаться в этот период будут приносить большую пользу весы соединение происходит в вашем шестом доме это значит что у вас в жизни появляется уникальный шанс устроиться на работу мечты нанять себе подчиненного помощника делегировать ваши труды и обязанности и таким образом разгрузить свой рабочий график это прекрасное время для того чтобы решить вопросы по здоровью и таким образом Начать себя ощущать лучше в своем теле. Имейте в виду, что вы будете очень воодушевлены весной 2022 -го года, и соответственно, будет такой риск брать больше проектов, чем вы можете осилить. Поэтому важно, несмотря на огромное желание работать, все же находить время для отдыха. Скорпионы соединения происходит в вашем пятом доме, и это прекрасное время в эмоциональном плане, однозначно произойдет то, что вас порадует. Это может быть удивительное личное знакомство, любовная история. Это может быть ситуация, связанная с вашими детьми, и эта ситуация вас очень сильно порадует. Это может быть незабываемый отпуск, отдых. Кстати, очень хорошо в этот период развивать ваши хобби, увлечения, они будут иметь очень положительное влияние в дальнейшем на вашу жизнь. Стрецы. Соединение происходит в вашем четвертом доме. И это прекрасная возможность для вас улучшить жилищные условия. Это может быть ремонт, который вы затеете. Это может быть переезд в новую недвижимость, покупка недвижимости. Это может быть удачное решение бумажных дел, связанных с недвижимостью. Например, решение вопроса э, с правом на собственность. В целом, по данному соединению, дом это будет полная чаша. И соединение способствует тому, чтобы в вашей семье происходили положительные события, положительные перемены. Возможно, у кого-то из членов вашей семьи начнется совершенно новый этап в его жизни. Это новая работа или это начало семейной жизни или переезд в козероге соединение происходит в вашем третьем доме и вы осознаете ценность общения это идеальный период для того чтобы продавать ваши знания и информацию которой вы владеете люди будут видеть вас интересным полезным собеседником и они будут тянуться к вам также удача будет сопутствовать вам в решении вопросов, связанных с автомобилем, это может быть и покупка автомобиля, и получение прав. Это также касается и образовательных проектов. Вы можете либо принять решение обучаться, либо же это будет решение создать свой образовательный проект и продавать свои знания. К тому же данное соединение способствует удачному решению юридических вопросов и подписанию, оформлению важных документов. В этих делах вам будет сопутствовать удача. Водолеи, соединение происходит в вашем втором доме, и таким образом вы сможете масштабировать финансовые цели и задачи в этот период. А также у вас появится больше возможностей для удачных покупок. Это покупка, которую можно сравнить с инвестицией. То есть это очень удачное вложение денег. Вы можете принять важные решения касательно ваших материальных ресурсов и тех вещей, которыми вы обладаете, и это решение будет правильным. Также это замечательный период для того, чтобы привлекать э, инвесторов ваш бизнес, для того, чтобы э, новые возможности извлекать из тех проектов, которыми вы занимаетесь. Кстати, это особенно благоприятное время для тех, кто э, ведет свой бизнес онлайн. Это хороший период для того, чтобы масштабировать то дело, которым вы занимаетесь. Тем не менее, вы обязательно должны следить за перерасходом и не идти на необдуманный риск. Если вдруг вам выпадает шанс заполучить крупную сумму, то важно правильно распорядиться этими деньгами. А, так как есть риск все распустить так же быстро и легко, как вы это и получили. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. И эти подсказки помогут вам не упустить важные моменты вашей жизни. Будем с вами на связи. Пока-пока.